Ну так вот все-таки Михаил Михайловичу Спиранский Михаил Михайлович Спиранский да. родился при матушке Екатерине в 1772 году. Служил таким образом Екатерине, Павлу, Александру и Николаю. Четырем государям. Он родился в семье приходского священника сельского Владимирской губернии. Его отец. Михаил Васильевич Тертиков был человеком обычной судьбы. Сын священника, закончившего семинарию, женился на дочери Диека. Прасковья Федоровна ну, вряд ли вообще знала грамотно. А старший сын Миша с детства поражал всех своими способностями. Текст запоминал с летом. Читать научился сам. Когда Мише было 6 лет, в имение приехал его хозяин. Это был родственник первого владельца этого имения, Сергея Салтыкова, фаворита Екатерины II. С этим хозяином Николаем Салтыковым приехал священник. Священника звали Андрея Афанасьевича Самборский. Человек очень любопытный. ну уж до того ловкий. Но до того ловкий. Что части, только него можно даваться. по части устройства своей судьбы. Человек больших способностей. Ему так понравился Миша. Он сказал, Миша, поедем в Петербург со мной. Большим человеком станет 6 лет. 6 лет, да. И Миша сказал, что он, в общем, готов ехать в Петербург и стать большим человеком. Санбурский в это время духовник многих знатных лиц. А при Павле он уже духовник Павла, гафмейстер двора. Потом он духовник великих князей Александра и Константина. И это можно было сделать только при пеноменальной ловкости. Никто не знает, кто его двигал. Такое впечатление, что он как бы сам себя двигал. А вот представьте себе, что такой человек не забыл о мальчике Мише. Он его не бегал. Мальчик Миш себе спокойно жил до тех пор, пока не пришло в его время идти во Владимирскую духовную семинарию. В Владимирской семинарии были поражены его способностями, он все брал на лету. И ему дали новую фамилию, это было принято у священников. Вообще есть несколько правил получения фамилии священниками. Они постепенно вырабатывались в 18 веке. Очень многие священники имеют фамилии от праздников христианских, это способ наречь священника. Преображенский, Вознесенский, Воскресенский, это фамилия явно священника. Если вы э, говорите человеком по фамилии Вознесенский, то это не важно, что он поэт Андрей Андреевич Вознесенский, значит, у него где-то там есть предок поп. Человек, который прошел через семинар, это совершенно точно. И Спиранский получил фамилию Спиранский, он перестал быть критиком, а стал спиранским от латинского сперо. Надеюсь, уповаю знаменитое латинское выражение Дум спира спера. Пока дышу, надеюсь. Латый, греческий, французский, все слету. Все предметы, и специальные, и не специальные все слету. А в это время. После смерти матушки Екатерины, русская церковь несколько оживилась. Уж матушка ее как-то так сильно пощипала. И среди людей просвещенных, как он относился и сам Боский, возникла обеспокоенность про то, что уровень подготовки священников, ну уж очень низкий. Ну, просто очень низкий. Конечно, эти слова не произносились, но я уверен, что в уме-то они были. Что если поставить нашего папа и ксинза, или какого-нибудь падре, то сравнение будет не пользу. И было решено создать образцовый семинар. Супер-семинар. Семинария в Александре-Непской лавре в, в Петербурге ее создали, а в седьмом году поняли, что это уже не семинария, уровень другой. И это была первая русская духовная православная академия, которая существует до сих Кузница кадров, высших кадров, научных кадров русской православной церкви. Вот тут-то Самборский вспомнил про мальчика Миша. Он знал, что Миша учится у Владимирской семинарии. Его оттуда извлекли. Миша заканчивает эту суперсеминарию, так сказать, новую академию, и оставляется в качестве преподавателя. Преподаватель, между прочим, математики. Потому что было решено, что этих-то надо учить самым разным светским наукам. Но не дело будет, если он одни тексты только сможет читать. Он все-таки должен представлять себе и математику, геометрию. Преподаватель Михаил Михаил Спиранский, молодой человек, подающий большие надежды, ему предлагают монашество. Монашество – это путь. Метрополит, да, в путь митрополиту, тогда это высшая степень этой карьеры. Это, это, это путь. А, путь. Это Держи. долгий путь, но это лифт. Это ну такому там, с такими способностями. Самборский потянули его. Он отказывается. Тогда Самборский говорит, вот есть такой куратен князь, то есть, Ой, большой, сильный человек. Ему нужен домашний секретарь. Но он... Характер. Куракин устраивает Спиранскому экзамен. И будучи неглупым человеком, он просто поражен тем, как Спиранский справляется с тем, что он ему любожит. Он говорит, конечно, вы мой домашний секретарь. И я, говорит Куракин, позабочусь о вашей карьере. А на дворе 97-й год. А Миша получает чин, а чем не немалый. Куракин секретарь при Павле I, Чак Сесильный. Летом 1801 года... А Павел шести языках говорил, на всякий Да, Тоже... Павел свободно знал шести языков. Летом 1901 года 801. при царе уже Александре I Михаил Михайлович Спиранский Действительный статский советник Генерал 29 лет Тучков четвертый стал генералом в 30 лет Но это за военные подвиги Он человек был фантастической храбрости А тут Штатский сотрудник Генерал 29 лет его вызывает Кочубей, человек, который входит в негласный комитет ближайших сотрудников Александра Первого, и говорит, «Меня вас очень хорошо говорили, я хотел бы удостовериться, что у вас действительно есть те таланты и достоинства в соответствующий рекламе. Через месяц Михаил Михайлович Спиранский, член команды Кочубея, а Кочубей в 1802 году становится министром, министром внутренних дел. Первый русский министр внутренних дел, потому что это первый русский министр. Александр производит эту реформу. Спиранский, Спиранский, Спиранский Александр говорил. Я так часто слышу эту фамилию, что я бы хотел уже увидеть его, вашего Спиранский. Его представляют царю, и они говорят несколько часов. Из кабинета царя Аспиранский выходит в старт с секретарем. Это 1806 год. 34 года. Возможности фантастические открываются перед этим человеком 34 года. А именно в это время он описан, именно этот спиранский этого времени, вот так точнее будет сказать, описан Льва Николаевич Толстого в войне и мире. Ну, лет Николаевич Толстой закоренелый анархист. Ему, конечно, государственники это кость, поперек горла. и он описывает спиранского весьма, весьма неприязненно. Глазами князя Андрея. Но это не глаза князя Андрея, это глаза самого Льва Николаевича но тем не менее его деловых качеств он не может не отметить что же происходит? в это время Россия ведет абсолютно ненужную, бессмысленную войну очередной антинаполеоновской коалиции где остались только Россия и Англия из серьезных игроков, потому что Руссию он разбил, и она капитулировала. Австро-Венгрию он разбил. Разбил совместные, союзные австро-венгерские и русские войска на, в декабре на австралийском поле. Все вышли из войны, а Россия продолжает эту войну. Проигрывает сражение за сражением. Война... Бессмысленные, с чужие интересы, и, и, и главное, бесперспективные. В 1807 году война окончается миром. Мир подписывается к Тильзите. Затем следует встреча императору в Эрфурте. И в Эрфурте спиранский представлен Наполеон. Наполеон беседует с ним каждый день. Очень подолго. Почему? Наполеон, конечно, великий полководец. Но ведь Наполеон и выдающийся юрист. И этого никто не может отрицать. Все противники Наполеона это признают. А сторонники говорят о том, видите, какой он разносторонний. Вот он не просто великий полководец, он великий юрист. Кодекс Наполеона до сих пор используется во Франции. До сих пор используется во Франции. Ну, конечно, там есть очень существенные изменения, время внесло. Но основу-то составляет современного французского гражданского права, составляет кодекс Наполеона. Им есть о чем поговорить. Они говорят о законах. О законах. И Наполеон говорит, что я вам завидую императору Александру, я вам завидую вас. Какие у вас? он такой молодой. И такие идеи. И он настолько свежий. Наполеон дарит золотую табакерку с портретом Спиранскому и произносит якобы, скорее всего, это выдумка Булгарина, знаменитую фразу о том, что государь, я бы охотно поменял этого человека на какой-нибудь Немецкое государство. Это 1808 год. Спиранский предлагает реформу государственного совета. Реформа государственного совета. И государь еще в Эрфорте спрашивает у Спиранского: А как вот вам вообще Михаил Михайлович в Европе? И Спиранский говорит, что у нас люди лучше, а здесь установление лучше. Александр говорит, ну, надо менять установление, надо нам совершенствовать свои установления. Давайте, я даю вам карт-бланш, давайте составляйте программу реформ для России. Как вы относитесь к идее дать России Конституцию? Спиранский говорит, это преждевременно. Это необходимо, но преждевременно. Потому что надо подготовить к этому государственный аппарат. Наш государственный аппарат, говорит он, Конституции, не переварит. И получится ни то ни с чем. И поэтому надо готовить государственный аппарат. Реформу министерств. Александр соглашается, Спиранский проводит реформу министерств. Государственный совет. Совещательный орган при царе. Государь соглашается, Спиранский создает Государственный совет в 1810 году. Предложение о необходимости Конституции прозвучало из-за Александра. Александр? Ну, так. Александр и, и готовил ее в тайне, но так они приготовили. А дальше события развиваются так. Спиранский говорит, что Главная идея реформ – это там, где был самодержавие, должен быть закон. Все должно покоиться на законе. И служба, и наказание, и собственность. Все, все должно находиться, покоиться на законе и находиться в рамках закона. То есть идея правового государства. Дальше Спиранский предлагает следующее. Он предлагает. Четырехступенчатую систему выборов, которая будет выглядеть так. Сначала выбираются волосные думы. Из волосных дум выбираются в думы уездные. Из уездных в Губернске, из губернских в государственную думу. И никакой закон не принимается помимо государственной думы. То есть дума наделяется законодательными положениями. Ну, как? И та Государственная Дума, которая начала работать в 1906 году, по манифесту 17 октября 1905 года. Далее, правительство по проекту Спиранского назначает государь, но ответственно оно перед Думой. То, чего думцы не могли добиться от Николая II, и что в конечном счете погубила монархия. То есть это глубочайшая реформа российских государственных установлений. Ответственно перед... Министры, назначенные царем, будут ответственно перед Думой. То есть Дума им дает руководящие указания, и в том случае, если они их не исполняют, она, их может их, да, она может их отста... отправить в отставку. То есть сейчас, сейчас это на, переводя на, на современный язык, это значит, что. По представлению государя. Да, по представлению государя Дума, вот. Дума работает с этим правительством. Если оно ее не устраивает, она члена отсылает в отставку и государь предлагает нового, новый вариант. То есть она влияет на состав правительства, может любого министра отправить в отставку, и она оценивает действия министра, а не государь Вот это хотели думцы получить во время Первой мировой войны. Они говорили, правительство... Но ну, никуда не годный, не справляется. Давайте создадим правительство, ответственное перед Думой. Здесь у нас юристы, здесь у нас промышленники, здесь у нас люди практические. Они заставят работать это правительство. Работал же наш военно-промышленный комитет и э, исправил положение со снарядами и патронами. Это было действительно так. Ну, Николай II уперся не в какую совершенно... Не хотел он это даже слышать об этом. А вот это предлагает Спиранский. И в 1809 году Михаил Михайлович сам рубит всю свою карьеру. Я, честно говоря, так и никогда не мог понять, как он не понимал, что этим своим законопроектом он восстанавливает против себя все и вся, и всех, и еще кого-то. В 1809 году он предлагает ввести экзамен на чин. Он говорит, с шестого классного чина табели о рангах, а это надворный советник, пятый это статский советник, и четвертый это уже генеральский чин, обязательное университетское образование. Человек без университетского образования надворным советником стать не мог. Но это уже высшие чины, и их в империи очень немного. В это время в империи 500 штатских генералов и 500 военных. Ну и где-то еще примерно столько же вот этой прослойки штатских и надворных. То есть те люди, которые... Являются помощниками руководителей департаментов. Достаточно высоко стоят. Распоряжаются большими суммами. И так далее. И там. Подобные, по мнению Спиранского, они все должны иметь университетское образование. А что с этими-то делать, которые сейчас? И он произносит роковые слова. А пусть они сдадут экзамен. Начин. По девяти предметам. Русский язык. Один иностранный язык, история, право, география. Кто его сдаст? И это с восьмого класса учино, то есть с коллежского ассистера. А он говорит, коллежский ассистер, да, это потом... Как же так? Коллежский ассистер, человек, руководитель среднего масштаба, которому подчинено энное количество людей. В его руках большая власть. А он географии России не знает. Что это такое? Началась подготовка экзамена. Кто только его не проклинал. И как его не проклинали. Царь предупредил, что все должны готовиться, что это еще не закон, но чтобы это было не внезапно и чтобы было время для подготовки. Царь Сказал, что экзамены будете сдавать. Что тут началось? Карамзин развил безумную деятельность. Он очень хотел встретиться с царем приватно. Он встретился приватно с царем и вручил свою знаменитую записку о древней и новой России. Где он говорил, что все затеи Спиранского погубны, что путь России это неограниченное самодержавие что этим она всегда спасалась, и если она от этого хоть на йоту отступит, то она пропадет, ну и так далее. В марте 1812 года Спиранского позвали к царю. Вот Это было не время обычного доклада, они виделись очень часто, но было время обычного доклада. А тут позвали внезапно, Спиранский ничего не подозревал, он явился, и Александр сказал... Михаил Михайлович, мы должны расстаться. В первом. В первым поедем. А теперь. Теперь вы частный человек сказал. Аудиенция закончена. И вышел. Спиранский вместо бумаг начал засовывать шляпу треугольную в портфель. Им стало плохо. Царь сказал, говорится, ну. Вот характер отношений. Царь сказал Горисовичу в тот же день. Вот как бы ты себя чувствовал, если бы тебе отсекли руку? Вот мне сегодня отсекли правую руку. А вы скажете, так он же самодержится. Кто же ему что может отсечь-то? Он же сам, да? Перенесемся мы в 25 год. В Пушкин, в Михайловском. 19 октября. В день лицея, основанного по предложению Спиранского, священный для лицеистов день, Пушкин пишет знаменитое стихотворение «Роняет лес багряный свой убор, серебрит мороз и неубранное поле». Когда стихотворение печатают, все понимают, что в нем есть какое-то изъятие. Все время большое. Пушкин там вспоминает своих лицейских друзей, их судьбу, тех, кто уже умер совсем молодым, ну и так далее. Но все понимают, что там есть какое-то изъятие. И эта лакуна сделана Пушкиным так, чтобы это было понятно, что здесь что-то еще было написано, но не напечатано. И поэтому, конечно, всех безумно интересует, а что же там было еще? А еще там были совершенно фантастические строки. Дело в том, что это изъятие содержится в том месте, где Пушкин проглашает различные здравницы. И он говорит, вот, это изъятие начинается, то, чего нет. Пушкин сильный. Царь не пускает его на операцию в Ригу. Он пишет ему два письма, на два письма Александр не отвечает. И вот что пишет Пушкин в своем створении. Очередная здравница. Ура наш царь! Так выпьем за царя. Он человек. Им властвует мгновенье. Он раб наветов, слухов и страстей. Простим ему неправое гоненье. Он взял Париж, он основал лицей. Вот это Пушкину выпущено. Вы поглядите, не царь прощает Пушкина, а Пушкин прощает царя. А какая характеристика царя дана? Он человек. Им бласкует мгновение. Он раб молвы наветов и страстей. Вот к вопросу об ущекновении руки. Так что же происходит? Он раб. Мощнейшее давление. давление всех и вся, что он с смутьян, что он декабинец этот спиранский, что он французский шпион, и это делается по наущению Наполеона, чтобы ослабить, а, ослабить Россию перед войной. А сведения о войне у Александра, из известного нам источника, уже есть абсолютно точные. У него есть все, численность французской армии, части, командующие, все, он все об этом знает, что будет летом двенадцатого года. Он шпион, он вольтерьянец, он якобинец, еще хуже. И это ослабление России перед грядущими испытаниями. Александр человек не бог есть какой воли. Он уступает. Спиранский давление давление не кого-то персонально, а... Целого, целого, целого класса, всей правящей, всей правящей бюрократии, вся против Спиранского. Вся. Люди, которые за Спиранского, ну, говоря, Мардвина, это единицы. Все против. Перм Никто. Частное лицо. Будучи на верху, он получал... Дорогие подарки, хорошие жалования. Он не бедствует, но он человек не богатый, У него же нет имени. И естественно, как вы понимаете, он потомственный дворянин, потому что уже чины ему это дали. Он действительно статский советник. В конце 19 века действительно статский советник тоже давал потомственные потомственные. потомственное дворянство. Вот отец Ленина был... Действительно, статский советник, и так Ленин стал потомством дворением. И самого его отец, Илья Николаевич Ульянов, так стал потомством дворением. Но он был нефян. Все. Казалось бы, все. Вот ноль. Зеро. Полный крах. Полностью разбитый. В 2014 году ему разрешают поездку в Новгород. Ему разрешают поездку в Новгород, в Новгороде он встречается с Ракчеевым, Ракчеев пошел на эту встречу, о чем они говорили неизвестно. Ни Ракчеев, ни Спиранский говорили один на один, не оставили никаких записок. Спиранский возвращается, но возвращается уже не в Пермь, а возвращается в Пензу и уже не частным лицом, а гражданским губернатором. 16-й год, 19 год, генерал-губернатор Сибири. И 21-й год, царь возвращает его в Петербург. Встречает так, как будто они вчера расстались в самых дружеских отношениях. И говорит, Михаил Михайлович, дорогой, тут так душно, дело летом происходит, тут так душно, пойдемте говорить на балкон. Нам есть о чем поговорить. Они выходят на балкон, это низкий балкон, как бы, ну вот, этаж. Во дворе уйма народа, царь говорит, явно, аффективно, громко. Испиранский понимает, что вот такого личного доверительного отношения уже не будет. Он получает назначение. Он чиновник крупного ранга, но он вовсе не в поворе, да он прекрасный. не личный друг императора. Просто его вернули в столицу, семью вернули в столицу. Но вот эта его звезда, она закатилась. Николай в 30-м году, не вспоминая ни о каких проект экспиранского вызывает его и говорит я назначил тебя начальником второго отделения моей собственной канцелярии есть огромная и необходимая работа сделать ее можешь только ты это кодификация закона 31 год 30 35 лет 5, 5 лет он по-прежнему работает как Пять лет Николаю власти. Да, пять лет Николая власти. И вот на пятый год он назначает его во главы Жюра Будла закона. Законов много, в законах сам черт ногу сломит. И Спиранский делает эту работу с потрясающей скоростью. Лёши, одна, одна реплика. Да. Мы прикасались к этой теме. Прозвучало, что Николай После выступления декабристов ясно понял с особой силой, что законодательные базы да, в стране да, не, существует, она, не существует. Ему понадобилось пять по... лет, лет, чтобы приступить понадобилось. к этому процессу. Да, да, да, да. Представьте себе, что Спиранский был призван Николаем для того, чтобы создать весь правовой фундамент для суда над декабристами. Николай видел, что во время оглашения приговора спиранский плачет, и добрые люди сказали, президента готовился. Они его прочили, президента республики. Хотя это было совершеннейшей неподобайкой. Там был кандидат президента республики. Но действительно спиранского и Мардвинова Декабристы прочли на самые высокие государственные должности. Итак, Спиранский занимается этой работой. Работа огромная. Делает он ее с фантастической скоростью. Он выпускает 45 томов полного собрания русских законов, начиная с русской правды. А потом в 1934 году уже готовы 15 томов свода законов. Это те законы, которые действуют, которыми должны руководствоваться суды, чиновники и так далее и тому подобное. Он это разделил на две части. Законы, как бы, история законодательства России и вот те законы, которые сейчас работают. В них уже нет противоречий, конфликтов, казусов, юридических коллизий и так далее. Они выстроены иерархическим образом. И это уже стройная система законодательства. В 1937 году Николай, как он это любил, театрально, публично снимает в себя звезду ордена Андрея Первозванного и надевает ее на Спиранского. Он получает высший орден империи, а не до смерти. Но у Николая это было заведено, если он ожидал Андрея Первозванного. То жди графского достоинства. Спиранский становится графом. Спиранским. И сразу после этого умирает. Это год. 39. -й. Вот такая судьба. Судьба потрясающая. Какова моя оценка спиранского? Моя оценка спиранского совершенно простая и ясна. Спиранский самый выдающийся. И самый квалифицированный бюрократ за всю историю российского государства. Более квалифицированного, более работоспособного, более способного соединить вот эти части законодательства и так далее и тому подобное. В 1964 году стал вопрос о кодификации русских законов. Потому что появился новый суд, ну совершенно новый суд. Судебная реформа Александра Второго и все такое. Была назначена комиссия. Комиссия сказала, ваше величество, а там делать нечто, там все спиранский идеалы. Там все выстроено идеально. Нам остается принимать новые законы и запечатывать их в свод. А если мы принимаем закон, который заменяет старый закон, который есть в своде законов, мы его из свода законов переводим вот в ту часть историческую, которая постепенно растет, так как законы отменяются, они уходят туда в историческую часть. Для справки они существуют, какими они были. А вот действующая часть, она пополняется, а старое, то, что противоречит новому, уходит. Сколько времени ему понадобилось И на какой аппарат он опирался В своей работе Аппарат у него был очень небольшой Первые 45 томов он подготовил Ну в общем он всю работу Полностью завершил За 5 лет Это рекорд книги Гиннесса Это фокус Коперфилда, Это непонятно как У него работало 14 человек Это галеры это черное что. Это был заложенный механизм. Вот вы отсюда из этих 15 томов все законы о суде изъяли, потому что принято новые законы. О гласном суде, о состязательном суде, о присяжном поверенном, то есть адвокате, о присяжных. Все же это разрабатывалось детально законодательством, стало быть все старые законы о суде туда, в историческую часть. В этот том судебные установления, то есть законы, касающиеся судопроизводства, вставляете эти законы и вперед, ребята. Все дело не в том, даже сколько бюрократии в России. Все дело в том, что она... Невообразимо низкого качества. Госупр... Качество госуправления, конечно, ниже, безусловно В том-то и дело. Ильич, я сейчас вспоминаю, думаю, о ваших словах относительно возможности реализации идеи Спиранского еще Александром и, и опять Россия по Я... Как бы сказать, я не судья Александру первым это понятно, никто из нас не судил. Хотя бы потому, что действительно по ханах он шел за гробом отца, а за ним шли убийцы его деда, а впереди шли убийцы отца. Хороший урок. И когда он заключил телевизорский мир, то ему стали говорить, в Москве в английском клубе открыто, не стесняясь, говорят, надо переменить царство. И, значит, а чем еще Россия должна быть благодарна Спиранскому, как вы считаете? Саркосильским лицем, который закончил курс. Хотя это, бы э, Это тоже не, Спиранский? Нет, Спиранский. Александр учредил. Александр, да. В данном да. случае он полностью, так сказать, он ни слова не поправил. Там какие-то есть небольшие правки по, по части, ну, процедуры просто, процедурной части. А так... Само предложение Спиранского стопроцентно прошло. А Спиранский сказал, у дворян свои, дворянские, ну, скажем так, предрассудки, он этого слова не произносит. Не все захотят отдать своего ребенка в университет. А вот такое закрытое учебное заведение, в котором мы будем готовить элиту, управленческую элиту России. Управленческой элиты не получилось, но из стен лицея, я имею в виду первый выпуск, вышел канцлер Российской империи, министр иностранных дел Горчаков, который сумел такие воспользоваться моментом и ликвидировать все дипломатические крайне неблагоприятные последствия Крымской войны. Этого парижского мира, который запрещал нам иметь крепости на Черном море, держать там военный флот и так далее и тому подобное. Горчагов мгновенно, просто мгновенно усек. Что означает для России поражение Франции во франко-прусской войне? Он сказал, Россия больше не считает себя связанными статьями. И никто не возразил. Ну, разумеется, кроме Англии как то но... Царско сельский лицей существовал до. Царско сельский лицей существовал довольно долго. Существовал до конца, до, до конца существования империи. Несчастья... Вот просто, просто он потом был переведен оттуда из царского села и стал называться Александровский лицей. Вот Александровский лицей просушел до семнадцатого года. Александр II разрешил существование других лицеев. До этого был только этот лицей. И он, а вот... и он реальным, по подготовки управления. Ну, я бы сказал, что так не получилось. А получилось так, что набрали детишек, среди которых были дети совершенно разных талантов и разных направлений. И высшие государственные советники, вышел один Горчаков, носитель всех высших званий, чинов, наград Российской империи. Вторым человеком, который занимал очень высокие посты в империи, был Модест Корп, или Моденько полицейский. Моденько, еще раз, да, какие-то. Карьерист в своих воспоминаниях не раз пытался оболгать Пушкина. И, э, видимо, зависть, зависть какая-то. Вышли офицеры. А заканчивается. Секундант. Они вместе заканчивали. Да, секундант Пушкина Донзаса, его лицейский товарищ, его соученик, вышли декабристы, лучший друг лицейский Пушкина, самый доверенный его человек, они жили в одной комнате. Комнаты разделялись ширмой такой, фундаментальной ширмой. Это была не стена, но как бы сейчас сказали... Перегородка. Перегородка такая, да. Но она не шла до потолка. Поэтому эти два человека, у них были отдельные пеналы, как они их называли. Очень узкая комната. Они могли переговариваться очень долго, ну, как мальчишки. Обсуждать учителей, соучеников и так далее и тому подобное. Соседом Пушкина оказался Пущин. Пущин декабрист, навестивший Пушкина перед декабрьским восстанием. В Михайловской ссылке Иван Пущин, не, тот не, самый не, не, Иван не, Пущин, выжано. которому Пушкин написал: мой первый друг, мой друг бесценный. И я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, свой колокольчик огласил. Юрьевич, с лицем понятно, а э, есть ли что-то еще? Я имею в виду издеяния Спиранского. Но Спиранский поставил правовое образование в России, училище правоведение, Оно называется училище, а это, в общем, ну, как часто назвали бы, юридическое университет, это высшая, или высшая, школа. Это высшая школа, да, это высшая школа. То есть, вот, это, это учебное заведение он тоже создал? Да. И это, это тоже во времена Александра? Ну, то есть, он проводил это, да, он, так сказать, эту идею проводил, что должны быть люди с высшим юридическим образованием. И что готовить их нужно несколько не так, как готовят в университете. Потому что в университете готовят во многом теоретиков. А нужно готовить практику этой самой юриспруденции. И, ну, поглядите, вот установление аспирантского, Реформированный им кабинет министров просуществовал до, 17, ну, до революции 17-го года. Государственный совет просуществовал до... 17 -го года. Реформированный им Сенат, превращенный, наконец, действительно в высшее судебное апелляционное учреждение Российской империи. Сенат занимался вопросами апелляции и касации. Именно в судебное высшее заведение его превратил Спиранский. И он просуществовал до 17-го кодификация закона. Кодификации законов. Это прочитал до 1917 -го года. А где, где он похоронен? Он похоронен в Петербурге. Вы знаете, я могу вам сказать, что... Вот, что можно сказать еще про Спиранского. Что у него была своя оригинальная идея относительно системы государственного управления. И эта идея, в отличие всего остального, не взята у им не в эпохе просвещения, не в западной и все такое. Он был последовательным сторонником. Это была его оригинальная идея – децентрализация управления. Он говорил, Россия – огромная держава. Нельзя, чтобы из Петербурга управлять строительством баню. В Нижнеудинске, да, но нельзя, это, это, это глупо, это неразумно, это растрата ресурсов, вот все такое. Вот, говорю вам, для этого есть волосная дума, которая занимается делами волости. Есть уездная дума, которая занимается делами уезда. Есть губернская дума, которая занимается делами, а центральная власть, Государственная Дума России должна заниматься законами для всей России, а высшая исполнительная власть должна заниматься стратегическими вопросами управления, внешней политикой государства, вопросами армии, флота, обороноспособности, создавать условия для развития промышленности и сельского хозяйства. Вот задача центральной власти. А у нас, говорим, все, мы норовим все, чтобы шло из центра. И все вопросы контролировал центр. А это неправильно. Потому что из центра, что там в Нижней Узлантике происходит, не видать. В то время в Европах это до этого еще даже никто и не дошел. Ну, расстояния были другие, государства были гораздо меньше, чем наше государство именно наша ну, вот эта особость географическая она конечно способствовала тому что Спиранский пришел к этой мысли которую наше государство так переварить и не может до сих пор до сих пор да, до сих пор поэтому если говорить о Михаилу Михайловиче Спиранском то можно сказать это был человек на своем месте Спиранский, я вам должен сказать, что в этом смысле судьба Михаила Михайловича Спиранского, она была довольно странной. Им долго никто всерьез не занимался. Почему так получилось? Думаю, что потому, что другие фигуры как бы были актуальны. На Спиранского обратили внимание кадеты. Вот. Кадеты были партией... Не только народные свободы, как они себя называли, но еще, конечно, партии юриспруденции. Кадеты тоже были сторонниками правового государства. И вот здесь они опирались на Спиранского и говорили, что Спиранский первый во всех деталях разработал вот это построение русского правового общества, предусмотрел вот это децентрализацию власти необходимую в России и так далее и тому подобное. Вот они, если говорить так вот серьезно, то они первые, кто стал вспоминать Спиранского как своего предшественника теоретического. Что у Труда Спиранского все это есть. Это, это не то же какие-то новации, а все это есть Труда Спиранского. Но, тем не менее, Меляков, он занимался вопросами истории культуры. В его трудах есть, конечно, всякие комплементарные упоминания о Спиранском и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, ничего фундаментального о Спиранском не создали. Советский период был периодом абсолютного замалчивания. Как будто... Не Такой фигуры не было, да. Спиранский упоминался не в учебниках истории, он упоминался в учебниках литературы с весьма отрицательного оцен оценкой, как герой войны и мира, как персонаж войны и мира. Бюрократ, далекий от живой жизни, человек, который все, так сказать, представляет себе в виде неких бюрократических, Форму, ну и так далее и тому подобное.